Привет! Вы на канале Тойсоу. So. В этом видео мы будем делать простую народную куклу Масленицу. Это самый простой вариант народной куклы из ниток. Вот такая вот симпатичная куколка должна получиться в итоге. Что нам понадобится? Нам понадобятся нитки, желательно пряжа, шерсть или полушерсть. Потребуется обязательно красная нитка. Потребуется блокнот или книжка, ножницы и вот такая палочка, это палочка для шашлыка. Мы начинаем с того, что берем нить и наматываем ее на блокнот. Вот таким образом. Делаем Побольше оборотов, чтобы куколка получилась пышной, это будет тельце куклы. Вот так наматываем, наматываем. Теперь обрезаем нитку. снимаем с блокнота всю нашу намотку верхней части свободной ниткой перевязываем сначала вот так вот потуже обматываем и делаем узелок. Нам необходимо немножко сделать здесь закрепление здесь у нас будет голова куколки таким образом затягиваем и прячем свободный конец нити внутри Расравниваем так, чтобы у нас получилась ровненькая вот такая верхняя часть. Здесь у нас будет как бы лицо куколки. Берем красную нить и отступив столько, сколько вы считаете нужным для головы, делаем вот так обмотку. Здесь будет шея куколки наматываем отматываем еще ниточку красную и обрезаем почему мы используем красную нить? потому что красный цвет это цвет солнца а масленица это праздник солнца праздник весны так, теперь мы сделаем ручки таким же образом Берем опять желтую нить и снова наматываем на блокнот, но уже поменьше. Вот мы намотали нитку на блокнот поменьше, чем в первый раз. Обрезаем нить, снимаем с блокнота. Берем от клубка красную нить. Обматываем, отступив примерно сантиметр от края. Туго наматываем. Протягиваем нитку в другой стороне нашей намотки. И тоже примерно сантиметр полтора. Здесь не стягиваем. Примерно отступив сантиметр полтора, делаем обмотку туго. Нить обрезаем, оставив. Довольно длинный свободный кончик он нам еще понадобится. Теперь подготовленные ручки вставляем внутрь тельца. Вот таким образом продвигаем их до самой шеи куколки. Расправляем. Так вот плотненько все должно быть. И двумя концами нити, которые у нас остались от предыдущих вот обмоток, мы обматываем под грудью, под ручками, как бы под грудью куколки делаем плотную, тугую обмотку, поправляя, все расправляя, чтобы у нас не скособочилась куколка, была ровненькая. А теперь, Ой, извините, теперь делаем Обмотку крест на крест. Крест это также символ Солнца. Красный цвет это символ жизни. Таким образом формируем крест на груди куколки. Далее нить вокруг талии закрепляем. вот и заготовочка у нас готова берем ножницы разрезаем вот здесь нити на ручках подравниваем ниточки чтобы все были ровненькие на одной руке и на второй делаем то же самое. Разрезаем все петельки. И подравниваем ниточки. Чтобы получилось ровненько и красиво. Так. И внизу платьишко тоже разрезаем ниточки, так, и подравниваем все кончики, чтобы было ровненько и красиво. Какая куколка масленица у нас получилась. Красный кончик нити оставляем, его можно сделать немножко короче, как будто это поясочек. Теперь берем шпажку деревянную и вставляем внутрь куколки таким образом. Теперь куколку можно вам поставить либо в вазочку, либо воткнуть в цветочный горшок, либо куда-то еще пристроить. То есть она будет стоять и украшать Ваш дом до, самой, до самого конца масленичных праздников. А в последнее воскресенье масленицы ее можно сжечь. Если взять более толстую пряжу, то например, вот такую толстенькую нитку, то у вас получится более пышная куколка. Вот такая, например. Очень симпатичная тоже куколка, такая пышечка. Если вы хотите сделать куколку в эко -стиле, то возьмите грубые льняные нити. Вот такая нить у меня была, она довольно тонкая. Если использовать такую нить, то надо делать... Гораздо больше оборотов, потребуется время, чтобы сделать намотку, но получается вот такая тоже очень декоративная, симпатичная куколка-масленица. Если вам понравился урок, ставьте лайк, жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!